Добрый день, я Галина Кутьясова, координатор Аднералтейского района Общественной организации наблюдателей Петербурга. Сегодняшняя лекция посвящена особенностям оплаты труда членов участковых избирательных комиссий и она основана на ряде нарушений, выявленных нами во время выборов 2016 года и судебных разбирательствах по этим нарушениям. Для начала поговорим о том, какие нормативные акты описывают процесс выделения денег, распределения денег членам комиссии. Это федеральный закон 67 об основных гарантиях, федеральный закон 19 о выборах президента и два постановления ЦИК о размерах и порядке выплат и о инструкции о порядке открытия и ведения счетов. Более никаких других документов на эту тему по ближайшим выборам не выпущено. Если Когда появится рабочий блокнот, то он не является нормативным документом, он скорее рекомендательный. Поэтому здесь указаны основные. Что следует из этих нормативных документов? В первую очередь они говорят о том, откуда выделяются средства. Это из бюджета соответствующего уровня, который зависит от уровня выборов. На выбор президента выделяются деньги из федерального бюджета, на местные выборы из местного бюджета и так далее. И соответственно уровню выборов порядок выделения распределения денег разрабатывает та или иная избирательная комиссия. Очень важное положение 67-го ФЗ о том, что решения о финансовом обеспечении подготовки и проведении выборов принимаются исключительно коллегиально на заседаниях комиссии, и не просто на заседаниях, а на заседаниях большинством голосов от установленного числа членов комиссии, который зафиксирован в решениях территориальной комиссии. Это важно потому, что... Ни одно решение про э, перемещение денег не может пройти мимо внимания члена комиссии. Он имеет право не только знать, как эти деньги перемещаются, но и участвовать в принятии решения о порядке перемещения этих денег э, от территориальной комиссии, к участковой и далее каждому члену комиссии э, за его работу. Что касается роли председателя, то федеральный закон говорит о том, что он распоряжается деньгами в соответствии с принятыми решениями участковой комиссии или территориальной комиссии. То есть он просто посредник, который получает деньги от территориальной комиссии и э, распределяет их в соответствии с решениями участковой. И э, ТИК заключает с ним договор о материальной ответственности, потому что он как бы единственный такой э, посредник. Деньги, выделенные из бюджета, э, можно потратить на строго определенные цели. Их э, список закрыт. И если мы говорим об участковой комиссии, то это всего три э, вида трат. Это дополнительная оплата труда членов комиссии, выплата компенсации членов комиссии и выплаты гражданам, которые привлекаются под, по договорам э, к работе в комиссиях. Что касается дополнительной оплаты труда, это работа членов комиссии по организации и проведению выборов. Компенсации – это исключительно тот случай, если э, член комиссии был освобожден от работы, ушел в неоплачиваемый отпуск для того, чтобы принимать участие в организации выборов, и тогда ему выплачивается компенсация. Но что касается участковых комиссий, может быть, если только председатели пользуются или им предоставляется такая возможность, рядовые члены комиссии, как правило, без отрыва от работы получают именно дополнительную оплату труда. Ну и граждан выплаты по договорам обозначают, что помимо членов комиссии могут быть привлечены еще иные граждане на сборку, разборку оборудования, например, кабинок или урн для голосования, на уборку помещений и другие, другие обязанности, которые связаны с организацией самого голосования если же на эти цели деньги все потрачены а часть еще осталась, то такие деньги должны быть возвращены в бюджет в соответствующие уровни теперь в каком порядке происходит это перемещение денег если мы говорим о выплате труда членов участковых комиссий не позднее начала работы территориальной работы участковых комиссий территориальная комиссия должна принять решение о сметах расходов участковых комиссий которые должны быть известны уже к самому началу чтобы понять каким бюджетом каждая участковая комиссия располагает копию этого решения можно запросить либо в участковой, либо в территориальной избирательной комиссии для того чтобы начать работу участковой комиссии то есть дежурство информирование избирателей Должно быть обязательно проведено заседание участковой комиссии, на котором в первую очередь принимается решение о графике работы членов комиссии. В этом графике расписано, в какой день какой член комиссии, сколько часов примерно потратит. И я надеюсь, что этот график пишется не просто так, а он согласовывается с членами комиссии. В постановлении ЦИК говорится, что член комиссии должен быть ознакомлен с ним под роспись. И я надеюсь, все понимают, что если с этим графиком ознакомление происходит уже после окончания дня голосования, то смысла он не имеет, Его нужно, с ним нужно ознакомиться вовремя, а именно до начала дежурства, потому что иначе он просто это бессмысленная бумажка. Соответственно, член комиссии должны известить одни заседания, и он должен принять участие в обсуждении этого графика и расписаться в том, что он с ним ознакомлен. Значит, после того, как назначен график, председатель комиссии должен организовать учет сведения о фактически отработанном времени. Это должна быть таблица, в которой пишется, с какого часа, по какой час, какой член комиссии, в какой день работал. Эта таблица э, учитывается ежемесячно, и поэтому имеет смысл запросить ее по окончании, в данном случае, февраля и по окончании э, дня голосования, чтобы понять, как э, происходит этот учет, э, чтобы никакие часы никуда не потерялись и не пропали. Э, в этих сведениях тоже нужно э, расписаться, чтобы ознакомлены под роспись, но это уже, конечно, после окончания э, голосования, э, дня голосования. Значит, теперь еще одно важное коллегиальное решение участковой комиссии о сроках выплаты дополнительной оплаты труда должно быть принято совершенно очевидно не позднее дня голосования, чтобы люди знали, в какой день, в каком месте это событие будет происходить, каким образом. Значит, когда основная работа членов комиссии закончилась, то логично было бы провести заседание комиссии о размере ведомственного коэффициента, который равен от нуля до полутора в зависимости от количества денег, которые есть у комиссии и от вклада каждого члена комиссии в общую работу логично, наверное, сразу после дня голосования, потому что все видят, кто сколько отработал. Но, возможно, это решение принимается еще до, если, скажем, всем присваивается равный коэффициент, тогда это можно решение принимать и заранее. Теперь, когда день голосования закончен, то в соответствии с решением участковой комиссии о сроках, но не позднее, чем 10 дней со дня голосования, то есть 29 марта, должна быть произведена сама выплата, член комиссии получает деньги и расписывается в расписывается в ведомости в платежной, и э, ему показывают расчет на платежной ведомость, в которой посчитано, как это сумма, получ... э, сумма получена. Ну, и после этого председатель, а точнее участковая комиссия в лице председателя, сдает в территориальную комиссию финансовый отчет с приложенными к нему документами, подтверждающими, что все эти расходы были выполнены. Теперь, собственно, о самой сумме, которая предстоит получить члену участковой комиссии на ближайших выборах. ЦИК приняла постановление, в котором указала фиксированную размер дополнительной оплаты труда за один час работы в дневное время в будние дни в 35 рублей. Если же член комиссии работает в выходной день или в ночное время с 22 часов до 6 утра, то тогда эта сумма будет удвоена, о чем я скажу чуть позже. И в этом же постановлении ЦИК о размере порядке выплат приведена формула, по которой считается оплата труда члена комиссии. Как ни странно, оплата труда члена комиссии состоит из двух частей. Первая – это оплата труда. А второе это оплата труда за активную работу вот эти две э, оплаты суммируются и в итоге получается итоговая сумма как они считаются просто оплата труда дополнительная оплата труда это э, 35 рублей за один час работы умноженное на количество часов которые он потратил э, на свою работу э, по организации проведения выборов то есть Количество часов в дневное время берется один к одному, а количество часов в ночное время или в праздники удваивается. Это та сумма денег, которую член комиссии получает в любом случае, если он хотя бы час отработал. Вторая часть – это за активную работу. Как определяется степень активности работы мне неведомо? Но постановление цех предполагает, что активная работа рассчитывается как произведение просто оплаты труда, умноженное на ведомственный коэффициент, который может быть от нуля до полутора. То есть кто-то может получить дополнительно ноль, а кто-то может получить максимальную э, добавку. Э, как показывает практика, в Санкт-Петербурге, например, всем выписывают одинаковый коэффициент 1,5, и поэтому можно упростить эту формулу, которая проведена в самом начале, и сказать, что э, дополнительная оплата труда – это произведение 35 рублей на часы ночные и дневные, часть из них удвоены, и еще умноженное на 2,5, что, в общем, не очень сложно посчитать. Какие же бывают нарушения в процессе оплаты труда членов комиссии? Например, члены комиссии не извечают о заседаниях. Это происходит тогда, когда эти заседания не проводятся или проводятся на бумаге задним числом. Если вас не известили, то значит уже происходит нарушение. Если не выдаются копии решений комиссии, связанные с финансовыми, с финансовыми потоками внутри комиссии, это означает, что такие решения не существуют или их нету, и это тоже уже показатель, что что-то здесь не так. Но и кроме того, в 67-м законе написано, что любой член комиссии имеет право получать копии документов комиссии. Вас не ознакомили под роспись с графиком или со сведениями о фактически отработанном времени это означает что эту подпись поставил кто-то за вас время указано неверно время которое указано в сведениях о фактически отработанном времени вам выдали деньги в конверте вместо того чтобы продемонстрировать платежную ведомость или позже или не выдали вообще во всех указанных случаях имеет смысл обращаться либо в вышестоящую комиссию, либо в суд, либо в прокуратуру. Во всех этих случаях нарушены либо ваши права, описанные в федеральном законодательстве, либо порядок и размеры выплат. И куда вы обратитесь зависит от степени, так сказать, сложности нарушения ваших прав и от того времени, которым вы располагаете на то, чтобы обжаловать эти нарушения. Надеюсь, что эта небольшая лекция оказалась вам, окажется вам полезной. Если у вас будут какие-то конкретные вопросы, то можно ко мне обращаться и в Фейсбуке, и ВКонтакте. Галина Культиасова, я там под своим именем.